дело с такими ахумными. Или они идут к какому-нибудь иранскому амиссару, который исконно приезжает. И это уже совсем как бы совсем плохо. Совсем плохо. Совсем никуда не годится. Когда они смотрят на то, как выглядит какой-нибудь представитель иранского духовенства, они понимают, что вот где концентрация поповщины, лицемерия и нафигсту в чистом виде, вот в таком концентрированном виде. И они делают свой выбор. Но если это все изменить, если, можно сказать, править другое русло и направить воды по другому течению, то мы увидим Азербайджан, который будет в авангарде ислама. В авангарде ислама в интересах всей уммы. Сейчас там, да, позиция э, суннитских братьев заключается в том, что э, шииты э, должны как бы раскаяться, сделать талбу и как бы перейти на, ну, в идеале там, на такие салаховские, на салаховскую акиду, ну, там, возможно какие-то образночтения матрудитская, шарицкая и так далее. В то время, как допустим, я, глядя на эту проблему, считаю, что речь не должна идти о переламывании значит, вот этой группы людей через коленку там, да, и вот переведении их на другую платформу полностью. Речь не должна идти о очищении этого от бесконечных фольклорных напластований. Там, на... Потому что на самом деле в шиистской методологии есть ценные вещи. Есть, конечно. Есть ценные вещи. И э, совсем нет никакого желания утрачивать их, э, выбрасывая там много вот этого исторического мусора, который контрабандный был занесен э, значит, в исламское пространство. Но прежде всего, шиизм вовсе не предполагает э, культ 12 имамов. Потому что Шиа Али даже не знали о том, что появятся какие-то имамы после Али. Правильно? Современники Али, я имею в виду, которые поддерживали его. Они же уже назвались Шиа, но они не подозревали, что дальше будут какие-то имамы. Есть были удивительные вещи, допустим, имама Шафия, который является как бы такой салафитский предтечий, там, да? То есть, который находился в поэмике а, со своими учителями относительно там, уместности а, баланса между адатом и шариатом и так далее. Он как бы, там, а, прото такой. Там, да? а, он в жизни своей постоянно преследовался. Но преследовался он именно за а, подвинением в жизнь. Хотя это уже как бы не, не сахапы, не Табиин, там, да? а, то есть это как бы долгая вещь была, там, да? но в принципе на самом деле проблема заключается в том, что наши салафинские братья очень любят представлять историю пророка, историю Сахабов, историю Табиинов, как превращать их в такие жития святых. Там, да? выхолощивая из них э, то драматическое и трагическое содержание, которое было э, в этом времени, было в отношении этих людей, которое было, безусловно, там, да, э, накалено, сложно. Там, да, и э, из этих конфликтов, из этих событий мы можем черпать вот э, какие-то христианские описания там подвижников каких там да, район, ну, как вообще, к... Христианство, к сожалению, оказало огромное влияние. а вот На допустим шииты сохранили вот это содержание ощущение трагичности той эпохи сложности и противоречивости э, и вот я бы честно говоря не хотел чтобы исламский мир вот эту вот часть э, утратил там, да? хотя совершенно очевидно что и оставаясь нашими братьями, мусульманами, там, да, конечно, очень э, сильно уклонились от э, ствола такого. В общем, мы уклонились, потому что э, вот эта композиция из такой э, странной небесной э, церкви из 12 имамов, э, концепция вот этого закрытого такого э, ибамата, который запирается фигурой исчезнувшего и ждущего своего возвращения имама Махди, алейхислам. Вот. Она очень странна. Это просто некая церковь, типа церкви Иоанна, которая является церковью невидимой. Да? Это резкое так сказать, внедрение в ислам какого-то корпуса, совершенно чуждой христианской, зарастрийской мысли, вот что-то такое, да. И потом на базе этого каким-то образом возникает де-факто а, целая корпорация тех, кто знает, которые просто претендуют на, ну, те, кто знает в кавычках, потому что что они знают, они являются людьми, присвоившими себе на толкование, право на Ичтихад. Да, врата Ичтихада открыты, но для небольшой группы избранных. Эти избранные, это те, кто изучали вопрос? Да нет. Это избранные те, которые получают лицензию, мандат от этой уже существующей группы. Ну, извини, допустим, э вот предъявлять э шиитам э вот этот упрек как вот не эксклюзивный упрек к шиитам, да, тоже несправедливо, не потому что Алима на али Братья стране... суфии очень часто грешат этим значит, а Они взрослый? же перетекают друг другу, как сообщающиеся сосуды. Потому что все современные шииты вышли из шинели суфиев Они все вышли из суфьев. И как было, когда э, Шах Исмаил сказал, что а теперь будет шиизм в Иране. Там откуда они-то взялись-то, вот эти вот, вдруг все стали шиитами. Там было очень много тарикатов. Те же персидские мудрецы и поэты, о которых мы упоминали только что, они были суннитами, они были масхабистами, но они же все были тарикатчиками. И Хафизы, и Рудаки, и Фердонси, все они были тарикатчиками. И когда вдруг появляется шах и говорит, теперь вы будете у меня шиитами, они говорят, башште, мы будем все шиитами. И они раз, перековыркиваются в воздухе и становятся на следующий день шиитами. Они только добавляют к этому 12 вам, значит, Али они и так почитали, потому что все суфии, кроме Значит, банди, они особым образом от ну, Соколи считают, что они вышли именно из него, а значит, считают, что они вышли от Абубакры и Умара. Вот. Они, значит, наверное, становятся, да, потому что вардат э, аль то есть пантеистическое мировоззрение, э, Суфи целиком перешло в современный шиизм ⁇ это не шиитское мировоззрение времен салафов. Это не мировозрение Али, остав рула. Али был абсолютно антипантеистичен. Надо читать Нарджульбалага. И мы увидим там, что он абсолютно настаивает на трансцендентной непостижимости и тотальной противоположности всевышнего твари, и что нет и не может быть никаких аналогий, э, вообще не, не может быть даже ничего, так сказать, сопоставимого. Амула да? вот. а Садра – это прямо противоположно. Как он может быть одновременно шиитом и последователем Хазвата Али? Если он говорит, что бытие – это как, э, так сказать, свет, ну, пламя, да? Но, допустим, есть там свет солнца, есть свет свечи. Но природа-то свет одинаково всюду, и в свече, и в солнце. Просто тут его мало, там много. Солнце – это как бог, а свеча – это как феномен этого мира. Но бытие, оно же едино с большой буквы. И бытие в целом есть бог. Да? Когда ты знакомишься с таким неразвением, то ты понимаешь, что имеешь дело с вульгарным эллинизмом, который просто за уши протащен в наше исламское мировоззрение. Никакого отношения к исламу это не имеет, но причем тут шиизм, шиизм, который шия, движение шья времен Салафов, то вообще не имеет к этому отношения. На самом деле это радикальный антипантеизм более радикальные, чем очень многие мусульмане, которые плюются при слове шиизм, называют его рафидиты, рафидиты, но вот именно если ты читаешь Балаха, то есть собрание проповеди Али, это более радикальное отрицание пантеизма так что, ведь не знаю не зря же наш пророк Сагалагури говорил я град, я град знания а Али врата не стал говорить так, если бы это было ну, иначе. Ну, вернемся к Азербайджану. Я думаю, что Азербайджан, в силу того, что эта страна, в общем-то, такого как бы секулярного пространства, знакомства с западным менталитетом и определенной ментальной гибкости, это как раз та страна, которая может понять все нюансы и где как раз можно осуществить вот этот великий переход от, скажем, подчиненности вот этому суфизму, жешиизму и так далее в некое новое сознание политического ислама, которое сохраняет лучшие аспекты, как ты сказал, да? понимание масштаба, объемности, трагичности тех событий, яркости, событий, потому что конечно наши братья во многом даже не подозревают э, всех нюансов. Вот они, допустим э, считают, что Ибн Таймия это венец и предел, так сказать, мудрости. А Ибн -таймия, например, очень неоднозначно относился к суфе. К примеру, да, у него есть просто книжка о суфиях, где он их делит на три категории. Ну, и я считаю, что Ибн -таймия, конечно же, был Большой ученый, большой алим, хотя мне непонятны многие его положения, связанные с сифатами, там, с делением имбадатом от формы там, и так далее, но, в принципе, нужно понимать, что имтамия же это особая, особая форма мышления особая форма э, идеологии, выработанная в самый критический момент, в момент, когда ты сопротивляешься накату э, куфра. И сейчас, такой, и сейчас такой момент. И такой момент. И ценность интайме заключается, нынешняя ценность интаймии заключается как раз в том, что э, это учи, учитель, это человек, учивший мусульман сопротивляться. Он учил их тогда, и обратите внимание, там, да, сейчас сопротивление там, да, идет в основном во многом по линии тех, кто почитает его как а, яркого алима. Так что, а, но, я сказать, конечно, его не нужно упрощать. Я, я хочу сказать, что его, его же не знают. Очень многие, которые его именем, что называется, клянутся, они не подозревают о многих текстах, которые им написаны. Не знают о многих его позициях. И, например, они даже не знают хорошо историю тех же Салафов. Они не знают, например, очень многие предания вот Шайхайм, то, что называется предание сунна двух шейхов. Что говорили Абубакры, что говорили Умар. Это осталось за кадром. Мы не будем сейчас пускаться в разбор именно этого, но я хочу сказать, что очень многое в одномерности такой явной и ведущих ошибкам политическим, прежде всего, которые совершаются сегодня, они связаны с тем, что Братья в своем большинстве знают, допустим, 5-7% от того, что имело бы смысл. Что следовало бы Стоило знать. бы знать, да. Вот. А Азербайджан – это та площадка, где можно развернуть вот это, ну скажем, такую педагогическую перестройку. И ведь, честно говорить, я думаю, что и в Иране пойдет процесс очищения молодежи и поиск лучшими из них – путей к тому, чтобы сохранив какие-то моменты ну, так сказать вот этого трагического ощущения э, острого ощущения исламской веры э, тем не менее выйти из-под этого колпака <coughs> таклида в свое время э, вот такой эпизод, который я часто вспоминаю, рассказываю я шел вместе с ливанскими шиитами как-то который это было, по-моему, это время Первой Чеченской войны было, а может Второй Чеченской войны, наверное, Первой. И они мне говорят, вот у вас такая проблема, что вот у вас объявляют Джихад, не спросив у Мучтахида. Я говорю, как это понять? Ну так, у вас так даже же нет, нужно у Мучтахида спросить разрешение на Джихад. Я говорю, а вы знаете, что в Коране сказано, они просят у тебя разрешения, Имею в виду, что эти мурафики, не желая идти на джихан, приходят к тебе и делают вид, что они спрашивают, вот, как бы, может, ты им не разрешишь, да, там по тем или иным причинам. Да не идите там и так далее. То есть разрешение как некий повод, за которым они укрываются. Там осуждено в Коране Всевышний Аллах Сухан Та'ана. Конкретно Но это не специфическая <связь> шиитская проблема. <связь> У наших сунитских братьев точно такая же борьба алимов, которая это джихад, это не джихад, это истишхад, это не нестишхад. Там, да? там тоже есть это. Ну, поэтому дело в том, что в сунинском поле проще, точнее даже не в сунинском, а в поле политического ислама, который не делая так Суницкий, там вот в принципе все это преодолено, политический ислам, который был, который был ислам нашего пророка, вот его ислам, политический ислам, который собирал в себе все, что необходимо для стратегии духа Всевышнего, реализующего проект, вот, политический ислам. В этом политическом исламе без того, что вот, скажем, присутствует сам пророк, его сам, которому наши предки благородные подчинялись, да, его теперь нет с нами. А кому мы должны теперь подчиняться? Мы должны подчиняться обладателям амры из нас самих. Минком, говорит Коран, из вас самих. А что значит из вас самих? Из джамаатов может быть, джамат, который и есть мы, нахну, да, вот этот оби... об... Об... обнимающий, ну, Барак, например, он из вас самих, да нет, почему он из нас, он не из нас, а там, допустим, э... Ислам Каримов, он из нас, нет, он не из нас, а кто же из нас-то, а из нас тот, кто брат, кто из джамата, вот он из нас, а кому же из нас самих-то подчиняться? А кто обладает Амром? А что такое Амр? Амр это удивительное слово. Оно означает проект, который является исламским проектом, исламским приказом. То есть власть нет. А вла а власть это власть нет, это не, не власть. Это не власть, это переводит так интерпретируют и переводят Амр это не власть Амр это приказ приказ а почему это приказ потому что второе значение Амр это дело например министерство иностранных дел там допустим Газарат и Умур Умур множественный от Амр то есть это дела Амр это дело значит обладатель дела обладатель приказа, а когда дело и приказ, как бы лучом воли направлены, так сказать, вперед, то это есть проект стратегии духа. Вот кто подключен к этому лучу, ему подчиняетесь. Он при этом является выходцем из джамата. Он является носителем этого амра. Вот ему подчиняйтесь. Для этого надо иметь джаматы. И тогда нет вопроса, алим, ты не алим, есть же право на ошибку. А что, алим, он что, безгрешен? Что приход к алиму и спраш спрашивание у него фетвы, разрешение или чего-то в этом роде, оно что, является просто попыткой переложить ответственность? То есть, э, не я, не я, но вот он так сказал, он дал мне разрешение, так это же хватание за полу шейха. Где тогда разница между э -э, суфизмом и салафизмом? Значит, один там получает вирт и держится за полу шейха, халата шейха, чтобы попасть в рай, а другой сваливает ответственность за принятие решений на алима, говоря, вот мне алим сказал, вот, я там сказать, следую за... Это впадение в, опять же в суфизм, Значит, это уже рядом с афидизмом, таким самым-самым ахундовским. То есть, короче говоря, политический ислам требует логического анализа и очищения от всех этих аналогий, потому что люди действуют не продумав. Они как бы, вот даже с этим Авром, они говорят власть. Власть это хукн, власть это вообще екатидар. А Авра это приказ и дело, это проект, это совсем другое. Вот. И только, когда носитель Амра из вас самих, то есть из джамаата. Вот. И я мечтаю, что таким великим джамаатом будет весь наш Азербайджан. Иншалава.